Человек никогда не сможет объяснить другому человеку так, как Дух Святой бы открыл тому человеку, если бы он попросил его об этом. Поэтому, когда люди ходят к другим людям, чтобы те им разъяснили Писание, чтобы те им рассказали тот или иной вопрос, помогли понять, то вы никогда не получите от этих людей достаточно правильный или ну, вопрос, который вам ну, ответ, который вам поможет никогда потому что все люди они могут по-своему понимать какие-то вопросы и даже может быть Бог им как-то открыл именно для их ситуации тот или иной вопрос именно в их ситуации нужно было поступить вот так вот и Бог знал, как нужно поступить этим людям в той ситуации но это не будет работать в твоей ситуации так как у того человека потому что в твоей ситуации нужно Конкретное решение от Бога. В твоей ситуации конкретно нужно, чтобы вмешался Дух Святой и показал тебе, как тебе поступить в той или иной ситуации. Почему? Потому что Он даже будущее может тебе возвестить. Потому что Он знает, что будет в будущем. Он знает, как твоя ситуация будет дальше продвигаться. Вот почему только Он может тебе помочь, а не другой человек. Вот почему тебе нужно быть в контакте с Богом. Почему так сделано? Потому что Бог хочет, чтобы ты был в контакте с Ним, чтобы ты был в контакте с Духом Святым, чтобы Дух Святой тебя наставлял и будущее тебе возвещал, чтобы ты был с Ним. Ты понимаешь, зачем Богу это нужно было? Не для того, чтобы ты следовал за людьми, а для того, чтобы ты следовал за самим Богом. Богу это нужно. Богу не нужно, чтобы ты бегал за какими-то людьми, которые следуют за Богом, которые действительно может быть с Богом, которые действительно может быть слышать голос Духа Святого. Но пойми, Бог хочет, чтобы ты не за ними последовал, а за самим Богом. Бог хочет, чтобы ты сам нашел с Ним связь, чтобы ты все спрашивал у Духа Святого. Даже читая Библию, ты должен просить Духа Святого, чтобы Он тебе объяснял, что там написано. Потому что, опять-таки, каждый человек имеет какую-то свою трактовку этой Библии но только одна трактовка есть у Духа Святого. И Он тебе расскажет, что конкретно там написано, потому что Он Духом Святым наполнял людей, которые писали эту Библию, которые писали эти Писания. Вот поэтому, мои дорогие друзья, не бегайте к людям, чтобы они вам помогали. Не просите людей, чтобы они решали ваши какие-то проблемы, ваши вопросы. Придите к Богу, придите к Иисусу Христу. Пусть Дух Святой покажет вам, как вам поступить, что вам нужно делать дальше, пусть он вам будущее возвестит. Мои дорогие друзья, никогда не ошибайтесь, никогда не идите к людям. Плоть и кровь, они не смогут вам помочь так, как поможет вам Дух Святой, как поможет вам сам Бог. Да благословит вас Господь наш Иисус!